В этом году, пока границы с Европой закрыты, Выборг стал популярным у туристов направлением для отдыха в выходные. Очарование городу придает ферменная обшарпанность. Часть здания отреставрирована, часть в руинах. Улица Водной заставы, откуда мы начинаем свой путь, это одна из старейших улиц Выборга. Со средневековых времен частично сохранилась булыжная мостовая. Улица начиналась от башни Водной заставы, от которой получила свое название. На ней располагается ряд средневековых зданий, в том числе рыцарский дом или костел святого гиацинта, заложенный в начале XVI века. Еще одна интересная достопримечательность – это дом на скале, или дом городского парикмахера, построенный в 17 веке. Его особенность заключается в том, что он стоит на гранитной скале. Некогда это был большой усадебный комплекс, однако он серьезно пострадал в 1710 году. Улицы водной заставы в середине 19 века наградили почетным титулом «Самая красивая улица Финляндии». Поэтому непременно пройдитесь по этой улице. Кроме того, отсюда открывается отличный вид на часовую башню. Такое открыточное фото должно быть у каждого, кто побывал в Выборге. Ну а теперь пришло время пройти по крепостной улице, одной из центральных в городе. Здесь можно увидеть как роскошные дома конца XIX – начала XX века, так и небольшие, весьма скромные на вид здания XVI века. подъезды конечно лучше вообще не заглядывать потому что вид весьма тоскливый вот такие задворки крепостной улицы. с левой стороны появляется одноэтажное здание это достопримечательность ратушной площади здание гаупфахты выборгской крепости в прошлом здесь размещался постоянный караул запиравший на ночь ворота городской стены выборга Площадь Старой Ратуши, это старейшая из Выборгских площадей, сложилась еще в XIV веке. Как утверждают некоторые историки, именно здесь в 1403 году зачитали указ о присвоении Выборгу городского статуса. Старая Ратуша построена в 1643 году. Городское самоуправление располагалось здесь до конца XVIII века. В послевоенное время сооружения приспособили под жилой дом. Торгельс Кнутсен вошел в историю как основатель Выборгского замка. Памятник, установленный в его честь в 1908 году, стал первым памятником города. Монумент украшал площадь Старой Ратуши почти 40 лет, а затем был демонтирован. В 1993 году чудом уцелевшую статую вернули на место. На площади Старой Ратуши есть кафе, где можно отведать выборский крендель. Памятник Петру I установлен в 1910 году к 200-летию взятия города русскими войсками. про этот памятник я знаю что этот памятник как говорят стоит вот именно на том месте где петр первый смотрел за воеванием как раз еще тогда шведского замка вот этого выпуска. то есть якобы петр вот отсюда наблюдал как идут сражения 1710. в 1710 году с датами у меня проблемы но вот сейчас вот если так отсюда смотреть то замок конечно уже не видно он зарос на другой стороне залива, на площади ратуши, находится монумент основателю города Торгельсу Кнутсену. Взгляды русского царя и маршала Швеции направлены навстречу друг другу и сходятся на Выборском замке. Расположенный на соборной площади Спасо-Преображенский собор был заложен в 1787 году по указу Екатерины II. Так, заходим в парк. Тихо, тихо. Аллея славы расположена напротив кинотеатра Выборг-Палас, где с 1993 года проходит кинофестиваль «Окно в Европу». Традиция появилась в 1998 году. Жерар Депардье. Но дело в том, что такое чувство, что эта рука, как будто она понимаете, я считаю пальцы, хватает ли их, пять их. Или... Первыми отпечатки своих ладоней оставили Станислав Ростоцкий, Вячеслав Тихонов, Анатолий Ромашин, Георгий Жонов и Алексей Петренко. Позже появились имена известных актеров, таких как Карен Назаров, Людмила Горченко, Каролан Быков и Жерар Депардье. Красиво, кстати, все. Микаэль Агрикола считается отцом письменного финского языка-литературы. Он первый лютеранский епископ Финляндии, переводчик Библии на финский язык, просветитель и миссионер. Ежегодно 9 апреля, в день смерти Агриколы, в Финляндии отмечают День финского языка или День Микаэля Агриколы. Церковь святых Петра и Павла в Выборге, единственный сохранившийся до настоящего времени лютеранский храм в городе, был заложен в 1793 году по заказу немецко-шведской общины. Разрешение на строительство дала лично Екатерина II. Трамвайный ретро-вагон был установлен на театральной площади в память о трамвайных линиях, существовавших в Выборге в 1912-1957 годах. Так как ни один из городских трамваев не уцелел, за образец взяли шведско-немецкий вагон. Парк имени Ленина в Выборге был разбит на месте разобранной рогатой крепости. Наиболее известные достопримечательности на территории парка – это скульптура Лося, прежде украшавшая здание вокзала скульптуры Медведя, скульптура Лесной юноша и библиотека Алвара алта Скульптура Лось стоит неподалеку от Красной площади, ее установили аж в 1928 году. Сам памятник по высоте равен 3,5 метрам. Его считают одним из символов Выборга. Мало ну, вот того, копии этого лося стоят в разных городах и Финляндии в том числе. По-моему, в Хельсинки стоит такой. А я увидела знаменитую библиотеку. Кстати, это хорошая замена ресторана. Не провести ли нам еще в библиотеке? Библиотека «Алвара-Алта» была построена в 1933 1935 годах. Знаменитый финский архитектор обожал функционализм и был противником всего искусственного. В Выборской библиотеке он использовал натуральные материалы, бегущий волнами потолок, не пропускающий прямые солнечные лучи окна, чтобы защитить книги от выгорания. Спаси книгу от одиночества. А почему площадь называется Красный? Потому что здесь совершались казни. Красная площадь Выборги в давние времена именовалась площадью Красного колодца. Все из-за одной кровавой истории. В 1599 году у колодца на площади прошла казнь сторонников свергнутого короля Сигизмунда. В результате колодец прозвали Красным, а само событие вошло в народную память как Выборгская резня. Дракары древние судно викингов, на которых они бороздили морские просторы. Эти корабли могли передвигаться под парусом, развивая скорость до 20 км в час. В выборге можно увидеть сразу два дракара. Они находятся на берегу залива салак Калахте, совсем рядом с гостиницей Дружба. К сожалению, это лишь бутафория. Два деревянных корабля были созданы в 1984 году для съемок исторического фильма И на камнях растут деревья. Режиссер картины подарила городу в качестве благодарности за помощь в организации съемочного процесса.